Я рад очень присутствовать и участвовать в этом вашем форуме. Вы понимаете, эта тема очень широкая, действительно, и она включает в себя несколько моментов. Она включает в себя момент реальной победы, реальным нацизмом и фашизмом. Она включает в себя момент нравственной рефлексии по поводу этой победы. И, наконец, она включает в себя фактическое понимание истории, то есть просто истории как некий предмет знаний. Значит, что касается э, победы над фашизмом и нацизмом. Фашизм э, – итальянская идеология, естественно, корпоративного государства и ничто иное. Нацизм – это... Ну диктатура, естественно. Нацизм – это хуже, это идея расового превосходства, это расизм. Присутствует ли это где-то сейчас в Европе? Что касается расизма, как идеологии, слава богу, нигде не присутствует. Что касается фашизма, корпоративное государство, к сожалению, вполне сформировалось в нынешней путинской России, в какой-то степени в Белоруссии. В большой степени даже в Белоруссии и, как-то не странно, отчасти в Украине, несмотря на то, что декоммунизация в Украине идеологическая прошла успешно. Поэтому бороться, как говорится, надо с собой. Как раз Европа показала удивительный пример преодоления нацизма и фашизма. И главным примером преодоления является создание единой Европы. Немыслимая ситуация до, второй, до конца Второй мировой войны, когда между Францией и Германией нет границы и люди спокойно переезжают из одной, части страны, из одной части Европы в другую, не используя ни виз, ни паспортов, сотрудничают вместе, фактически единые вооруженные силы в системе НАТО. Вот это преодоление нацизма и фашизма. Второе преодоление нацизма и фашизма это, естественно, прочные демократии. И нацизм, и фашизм это авторитарные режимы, фюреры, дучи, вождя. Это преодолено в Европе. Посмотрите в Россию, в Белоруссию границы закрыты или полузакрыты, правят вожди и фюреры, которые остаются бессменно десятилетиями. Так что, на самом деле, естественно, то же самое можно сказать об Азербайджане, о Казахстане. Так что, если где-то искать оставшийся фашизм, то это, к сожалению, постсоветское пространство. Увы, как это не печально. Второй момент – это нравственный момент. То есть, как говорится, поворотиться на себя, а не обвинять других. Второй момент – это нравственное. Понимаете, вообще постоянно умиляться своей победой на протяжении уже там, 70 лет, восхвалять себя, великий народ великой победы, как я видел эти лозунги в том же Волоколамске несколько дней назад, не только великая победа, но и великий народ, который принес эту победу. Это, ну, это маратон. Понимаете, когда Александр Первый и русская армия одержали победу ну еще более великую. И никто не сомневался тогда, что главная роль принадлежит России, на полях которой погибла великая армия Наполеона. Тогда Александр не любил и запрещал э, праздновать и свою и победу, которая произошла, уж тем более годовщина этой победы. И не позволял говорить что-либо об этой победе в своем присутствии, потому что он, он сам лично хоронил и в это выволакивал из моргов полуобмороженные тела еще живых людей, хоронил умерших в том же Вильно, И он знал цену войны. Он знал, что война – это ужасная вещь, это то, что англичане говорят «агли», отвратительно. Visited, какое уж тут восхваление? Не восхваление, а скорее постоянное чувство трагедии, которая совершилась. И своя толика вины в этой трагедии, конечно, есть у каждой страны. В этом смысле вот такое безудержное восхваление, можем повторить и так далее, это звучит на такой непривыкший к этому слуху, вот у нас все это приелось, мы это как-то уже воспринимаем как ну, реальной жизни, все эти ленточки георгиевские, все прочее, это звучит дико. Это просто звучит дико, бескультурно, пошло. Э, вот. И э, это не имеет никакого отношения к русской традиции отношения к войне. Победа победа, да, по-славянски это после беды, это преодоление беды. Ну, что ж, праздновать ты беду. Да, мы радуемся, что эта беда закончилась, но фанфары тут ни при чем. Надо посещать могилы погибших, скорбеть о изувеченных, помогать выжившим. Вот в чем задача. Как Так это празднуют во всем нормальном цивилизованном мире. А не говорить, вот мы такие, говорит, вперед на Берлин и так далее. Так что нынешняя позиция безнравственная. Это второй момент. Ну и третий момент – это фактический момент. Понимаете, президент Путин говорит о том, что мы там чуть ли не одни победили в этой войне, что мы вынесли, это еще Сталин говорил, главное бремя войны с нацизмом. Все это Понимаете, это бремя разделим. И любой историк серьезно отлично знает, что что-то вынесли русские, Ну в широком смысле этого слова, не хочет определять термин «советские люди», ну, все люди России, скажем, исторические. А что-то вынесли американцы, что-то вынесли англичане, э, что-то вынесли французы, поляки немало вынесли. И, э, это, и мы, историки, отлично знаем, что если бы в 1942 году не произошло бы трех побед, первая при Медуэе в июне, вторая подали Ламейном в Африке, э, первую держали американцы, естественно, вторую англичане над итало-немецкими войсками, и третий – Сталинград, то без этих трех побед Гитлер бы победил. В начале 1942 года он побеждал антигитлеровскую коалицию. Ну, Гитлер державы Оси шивы. После этих трех побед вопрос о том, когда разгромят Гитлера, это был вопрос только времени и, и потери. Так что говорить о том, что мы победили, Глупо. Победила вся антигитлерская коалиция. Ни одна из стран не смогла бы победить без другой или, по крайней мере, не смогла бы победить без колоссальных потерь, которые удалось, которых удалось избежать. И в первую очередь речь идет именно о Советском Союзе, который, безусловно, без огромной помощи Англии и Соединенных Штатов, скорее всего, бы заключил какой-то мирный Договор с нацистской Германией в 1942 году. Англия и Франция бы тоже его, наверное, заключили. Б мир закончился бы совсем не так. И был бы сейчас совсем не таким. Был бы мир с холокостами, был бы мир с диктатурами э, страшными. В общем, это был бы страшный мир. Но, слава богу, антигитлерская коалиция победила. Ну и, наконец, в фактическом плане последний вопрос. Кто виновен в развязывании войны? Вот это тоже надо ясно понимать. Когда Европейский парламент принимал резолюцию в сентябре 2019 года, где говорил, что именно Пакт Молотова и Риббентропа открыл возможность мировой войны, и, соответственно, Сталинский Советский Союз и нацистская Германия равны виновны в начале этой войны – это абсолютный выверенный исторический факт. В деталях можно обсуждать. В целом это так же ясно, как то, что 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Это абсолютно исторический факт. Этот пакт Молотов и Вентропа опубликован. Путин потрудился и, опубликовал, и приказал опубликовать подлинник русской стороны секретных протоколов, о чем теперь можно говорить. Так что все это вместе взято говорит о том, что вот это празднование победы в том масштабе, в том контексте, в каком она происходит сейчас это безнравственно это э, без как бы я бы сказал плохой тон и наконец это масса фактических ошибок наши классики призывали праздновать эту победу со слезами на глазах оплакивая многочисленные жертвы и на фронте и, к сожалению, в тылу, у нас больше ста тысяч людей, было расстреляно, убито из солдат за град отрядами или в штрафных батальонах по приговорам. То есть э, у нас огромные жертвы понесли внутри страны от рук самих себя во время этой войны. Так что по-другому относиться надо к этой войне. Почему Путин э, вот так продвигает эту я думаю, здесь есть две причины. Одна – это причина, если угодно, политическая. Ему надо создать действительно, как вот Ксения правильно сказала, некую гражданскую религию. И гражданская религия в Советском Союзе была, это, понятно, там, коммунизм, это всемирное социалистическое движение, а все это ушло в небытие. И вот он пытается, или его советники пытаются создать э, вот эту новую гражданскую религию вокруг прошлого, что вообще бесплодно. Любое, любая религия приведет в будущее к спасению, преображению, к царству Божьему на земле, коммунизму, там, не знаю, к процветанию. На ну, что вспоминать то, что было 70 лет назад, как цель? Цель же все равно не может быть достигнута. Действительно, да, получается абсурдно. И можем повторить, что вы можете повторить. 28 миллионов убитых или там 46? Вот что вы можете повторить. Да, так что эта попытка создать гражданскую религию, она обречена на провал, она смешна, она инерционна только из-за огромных пропагандистских вливаний, и у нее, безусловно, нет будущего. А вторая, это очень-очень извинительная причина, и где мне надо сказать Путина, просто жаль, потому что он был так воспитан. Он вырос действительно в этой КГБшной обстановке, его дед был поваром Ленина, его отец работал в этих самых отрядах, по-моему, СМЕРШа, если я не ошибаюсь, то есть он, его, его обстановка, его жизнь была обстановкой вот такого советского культа, и он его впитал но, ну, можно сказать, с молоком матери. Это очень жалко, что у него вот советская идеология так исказила, отштамповала его мозги. И сейчас, э в силу обстоятельств, став главой государства, и будучи им уже 20 лет, он вот этот свой ошибочный стереотип, он внедряет для всей России. В чем наш долг? И историков, и политиков, и людей с массовой информации, Но объяснять всему миру и России ошибочность этой позиции, ущербность, нереализуемость и бессмысленность в реализации этой позиции. Наша задача – уметь говорить правду. Вот Нынешний режим отличается тем, что он лжет все время во всем. И в истории лжет, и в жизни лжет, и в политике лжет, и относительно своих богатств лжет и так далее. Так что главное, что мы им противопоставляем, это обычная правда. В том числе, если речь идет о победе, это правда, историческая правда. Я должен сказать, что мой опыт преподавателя заключается в том, что люди очень охотно слушают правду с огромным интересом. Скажем, наша книга «История России. 20 век» Она вышла впервые в девятом году и с того времени переиздавалась уже бесчисленное число раз. И разошлась огромными тиражами. Э, в России вот, переведена вся в частности на чешский язык. Э, потому что в ней говорится правда. И массе людей нужна эта правда. Э, буквально вот только что мы подписали новый договор на переиздание Сексмо. Э, так что... Мне кажется, мы должны заниматься очень простой вещью. Мы должны противопоставлять сказочному, архаичному, там, большевистскому, на самом деле, сознанию, ну, отчасти даже до дореволюционному, там тоже сказок хватало, вот, простое рациональное историческое сознание. И когда мы будем говорить о трагедии войны, о том, что мы во многом сами виноваты в том, что она развязана, и что эти ну, сколько там 28 миллионов как минимум погибших и не меньше 35 миллионов изувеченных людей, а то и 65, если считать, ну, сравнительно легкие повреждения, вот миллионов людей, что эти люди по нашей тоже вине пострадали, и пообъясняя это не только Пактом и фривентроп но и более Глубокими вещами связанными вообще с установлением Большевистского агрессивного режима Коминтерном и так далее Мне кажется, что мы будем Мы выиграем. Понимаете, лжи короткие ноги Это старая поговорка И она правдива Вот я, находясь в России в общем-то, имея опыт постоянного общения В русском обществе Я убеждаю, что даже те, кто в начале задают мне вопрос в реальном общении, в личном общении, там, что же там, вы отрицаете победу, что же вы считаете, что мы не победили, когда я начинаю объяснять, рассказывать, обычно всегда готовы слушать. И этот и победит этот режим. Так же, как понимаете ли фильм Навального, который показал реальность, что вот Путин стоил этот безобразный дворец. Он э, имел, сколько там, 120 миллионов просмотров, и масса людей э, по-другому взглянула на этот режим после этого. Также точно и здесь. Не сказки, новые сказки о главном, а реально правдивая э, история. И я, собственно, это сделал лично, когда Путин написал э, вот свою эту статью о своем видении советской истории, в первую очередь о войне, как раз я, в ее начале. Я ему публично ответил. И э, вы знаете, в интернете поместил этот материал. И, думаю, даже его издать брошюры в нашей партии Народной Свободы. Но вы сами понимаете, что сейчас ни один материал издать невозможно такого рода. Все типографии отказываются печатать. С огромным трудом мы издаем наши материалы. Так что для нас пока открыт интернет. Будем действовать в нем и не в малой степени унывать. Очень благодарю за организацию этой конференции, этого круглого стола.